Дорогие друзья, я сегодня хочу представить э, у нас в прямом эфире День здоровья э, Дыркач Валентина Ивановна. Э, Валентина Ивановна про э, сейчас проживает в городе Одесса, а насколько я знаю, из Горловки, да, где вое проходили военные действия. Э, Валентина Ивановна – практикующий массажист, психолог, э, кинезиолог. Валентина Ивановна замужем, и в ее семье шестеро детей. Умничка. Девять внуков и одна правнучка. Поздравляем. Так, Валентина Ивановна работала в компании «Юнивейс», которая в свое время гремела на Украине. К сожалению, 2000, этот период закончился этой компанией. Вот. И некоторое время назад в Украине появилась... Замечательная компания с качественной продукцией нового поколения. Именно сюда Валентина Ивановна, которая имела в компании New Ways уровень президент эксклюзив, вошла сознанием дела. Вот именно об этой своей деятельности, об этой компании и о эксклюзивном продукте мы с вами получим сегодня информацию. Валентина Ивановна, вы готовы? Вам слово. Да, спасибо большое. Значит, как сказали уже, да, зовут меня Валентина. И я сегодня здесь, чтобы рассказать вам о Дуалайфе, о компании, которая... ну. Сказать, что это компания, это ничего не сказать. Это невероятно большая организация, просто корпорация, мощнейшая международная корпорация, и которая не словами, а делом заботится о людях и влияет на качество их жизни. Ну, Начну с человека, без которого эта компания просто бы не состоялась. Это Петр Кардаш имея невероятно большое количество званий, регалий, дипломов, публикаций в различных изданиях, большую часть своей жизни он провел в исследовании природы, которая растет по всему миру, травушки, муравушки, вот, и на всех континентах. Он выезжал в составе больших экспедиций и был там не неделю, две, а месяцами. Он изучал образ жизни этих племен. Он с ними жил. Он с ними там осваивал их культуру, обычаи, питание, традиции. И основной благородной целью этого человека всю жизнь было и остается создание для человечества нечто, что будет влиять созидательно на каждую клеточку нашего с вами организма. И это ему удалось. На основании более чем 40-летнего опыта пребывания вот, э, в таких экспедициях и путешествий. ему удалось создать специальные рецепты. Владея несколькими языками, он сотрудничает с передовыми учеными, лабораториями, обменивается опытом, рецептами. И когда Петр Кардаш создал свои уникальнейшие рецепты, Невероятно большом количестве корпораций и компаний просто набросились на него с целью купить эти рецепты, с просьбой продать. Однако он не стал этого делать, не стал делать по одной лишь причине что каждый желающий приобрести это, он просто хотел, сразу же вносили свои коррективы, сразу же хотели изменить технологии, говорили, вот это уберем, вот это добавим, вот это уйдем, вот это поменяем, в случае не, согла не соглашался. И он решил, что он уже вообще никогда не продаст, никому не отдаст эти рецепты. Так, я прошу прощения, батарея у меня разряжена. Коля, подойди, пожалуйста. Вот, и он... Так вот, знаете как, воля случая, он познакомился с четырьмя предпринимателями, с четырьмя порядочными людьми, которые семь лет назад вот сошлись с ним в одних идеях. У них тоже была вот такая вот миссия оздоровления человечества, тоже создание чего-то такого большого, глобального для всех людей. И они пообещали и подписали с ним контракт, что ни один ингредиент из рецепта не будет заменен, не будет удешевлен и не будет нарушена технология приготовления продукта. Эти парни сейчас на данный момент они являются президентами компании «Дуалайф». И они также искали нестандартные решения в плане здоровья для человечества. И вот их интересы совпали с интересами Петра Кардаша. И на сегодня они являются, он, Петр Кардаш, является руководителем ученого совета при корпорации «Дуалайф». И хочу сказать, что эти ребята не только построили свой офис, но они еще создали и построили свой завод, где изготавливают продукт и свою фабрику, где у них тоже изготавливаются свои суплементы. Дуалайф ни у кого не покупает э, суплементы, он имеет свою собственную фабрику, они сами производят косметику на этой фабрике. И хочу сказать, что этот завод, он награжден, он награжден специальным европейским фондом за абсолютную экологичность. Этот завод своим производством никоем мере не вредит окружающей среде. Life несет в жизнь идеологию здорового образа жизни. Вот если мы рассмотрим упаковки, в которые помещается в продукт DualLife, это вот жидкие формулы, они. Упаковки вот в бутылках. Ну, вот такая вот у меня есть бутылочка, я покажу вам. Это формула этого стекла без ГМО, без ароматизаторов, без красителей, без стабилизаторов. Это не просто стекло, это специальное стекло. И хочу сказать, что прежде чем выбрать вот эту формулу для стекла, было 30 видов медицинского стекла отброшены для того, чтобы найти ученым советом, была выбрана именно вот эта формула стекла. Специальная формула пастеризации для жидких формул. И целостные ингредиенты. Что такое целостные ингредиенты? Я когда узнала, что целостные, у меня сразу вопрос такой, а что такое целостные ингредиенты? То есть это вот, если мы с вами возьмем ну, любой фрукт, яблочко, да, там где-то червоточинка, где-то, значит, примялось, где-то еще, этот продукт уже не годится для продукции до Life, потому что он уже считается нецелостным, то есть должна быть полностью, полностью качественный продукт для изготовления продукции. И ученым советом обязательно проверяется и разработана специальная формула пастеризации. И целостные ингредиенты, вот без болезни, без порчи, это очень большая редкость. Это очень большая редкость, потому что это такое, скажем так, дорогостоящее удовольствие проверять все это. Хочу обратить ваше внимание на отличия Dual Life, на медали, так сказать, Dual Life. Это вот если начинать нужно, то нужно начинать с этикетки, потому что этикетка – это вот такая гармошка на 14 языках с ингредиентами, со способом применения. То есть человек в любой стране мира, купив продукцию «Дуалайф», он может прочесть на своем родном языке, какой там состав, как применять и так далее. То есть эта этикетка получила сертификат. И, кроме того, идет, проходит сертификация каждого продукта в той стране, куда он поставляется. То есть пока продукт не пройдет сертификацию, он туда доставляться не может. Вот такая установка компании Dual Life. То есть нелегальный ввоз исключен. И хочу сказать, конечно же, об ассортименте. Конечно, у нас сразу возникает вопрос, а какой же ассортимент? Хочу сразу сказать, что ассортимент, он настолько обширный. Весь его перечислять, это займет очень много времени. Вы это все будете видеть на сайте, вы будете с этим знакомиться обязательно. Это и биологически активные добавки Dual Life. это и косметика «Дуалайф», это и новая линейка для омоложения, это «Лазизал» называется. Это и функциональное питание, питание для спортсменов, питание для стройности тела. Это линия продуктов для самых маленьких запускается сейчас. Уже у нас есть один продукт для самых маленьких – это «Сиропчик». С витаминами, минералами, там полностью, полностью, скажем так, вся таблица Менделеева подключена. И э, вот такой интересный факт: есть такая карта, карта мира. Это происхождение э, суплементов для продуктов Dual Life. То есть вот если посмотреть на эту карту, когда-нибудь при следующей встрече я вам покажу эту карту на слайде. Там э, отмечено, в какой стране вот цвет той бутылочки, ингредиент, для которой берут в той стране. Ну вот такие вот, смотрите, вот это день, вот продукт, он продается в паре, день и ночь. Вот такой продукт. Одна бутылка белая это день, одна бутылка черная это ночь. Почему? Потому что вот когда мы выпиваем с бутылочки с беленькой утром, мы чувствуем себя наполненной силой, энергией наполнены, И мы целый день, ну вот прям, как, знаете, вот на одном дыхании проходит этот день. И мы не чувствуем усталости. Когда же мы выпиваем черные бутылочки на ночь, мы запускаем в работу те гормоны, которые у нас, ну, после 40 лет, уже начинают, так это, затухать. И не знаю, к какому возрасту не буду утверждать, они просто уже спят и не включаются в работу. А ведь во время ночного сна у нас должна происходить регенерация всех тканей и органов. И поэтому вот я вам сейчас просто скажу, где выращивают, на каких плантациях выращиваются ингредиенты для вот этих двух препаратов день и ночь причем эти плантации, эти э, ингредиенты, они имеют международные патенты. Вот Польша, Польша это же родина компании Dual Life Польша и у них есть свои плантации, где выращивают крапиву, мелисту, черную гузину, боярышник, малину и рябину черноплодную. В Греции и Италии <coughs> берут расторопшу какую-то особенную клюкву, которая выращивается конкретно для продукции компании Dual Life. В Грузии виноград, в России выращивают облепиху для компании Dual Life, А на французской ривьере компания берет экстракт плодов нони. Кто знаком с этим продуктом нони? Это замечательный продукт. В Канада крупноплодная рябина. Прошу прощения, клюква. Азербайджан – специальный гранат. Мексика – алоэ. Перу – экстракт стебля кошачьего коптя. Из Бразилии привозят ягоды асаи. Турция – люцерна. Австралия – особенный вид алоэ. То есть из Мексики один вид, а здесь еще какой-то особенный вид. Из Китая доставляют ягоды годжи и корейский Женьшень. из Японии привозят листья белой шелковицы, и все это входит только в продукты день и ночь. Вы представляете? Мы с вами сейчас посетили весь мир. Представьте себе вот этот процесс весь, который обслуживает наше здоровье. И я хочу сказать, что Хочу сама пить этот экстракт, хочу пить вот те продукты, которые вообще есть в природе, которые лучшие на земле. И очень хочу, чтобы этот продукт употребляла моя семья и люди, которые меня окружают. И вот с этой целью я об этом продукте рассказываю и вам, дорогим нашим партнерам, коллегам чтобы и у вас тоже была возможность пользоваться этим замечательным продуктом. Хочу, ну, я смотрю, что здесь большинство женщин. И, конечно же, что нас женщин интересует в первую очередь, это уход за кожей лица, правильно? Это чтобы мы всегда выглядели красиво, были здоровыми, и не только внешние ну, и внутренние тоже и вот новый бренд который предложила нам компания do life это лазизал называется это бренд который заботится о нашей коже и красоте нашей кожи это на 97 ,8 натуральный продукт эффект действия он без парабена без силикона. Без искусственного красителя. Это сила природы. И что очень важно, я считаю, для нас, мы же хотим быстро все, да, мы хотим вот сразу, раз намазался и, и уже красивый, и уже молодой. И вот здесь как раз компания эта ушла, и заметный эффект наступает через 30 минут. Это уникальнейшая комбинация трех продуктов. Это крем, это сыворотка. И это биологически активные добавки, которые употребляются вовнутрь. Они обеспечивают комплексный омолаживающий эффект с устранением морщин, разглаживанием и лифтинга. Есть у меня вот такой хороший продукт, которым я пользуюсь. Это масло для тела, коллаген. Вот так я вам покажу. Коллаген. Это комбинация трех форм гиалуроновой кислоты, действие которое было подтверждено научными исследованиями. Инновационная форма поперечно-сшитой гиалуроновой кислоты действует как местный наполнитель, помогая увеличить коже ругость и эластичность. Попросту говоря, три вида гиалуроновой кислоты. Это каждый вид усваивается на своем уровне, на самом глубоком, среднем и наружном, ближе, ближе к наружному. А запах какой. Жаль, что вы не можете его услышать. Хочу рассказать еще об одном. Да, и поскольку это крем для тела, это говорит о том, что, ну, во-первых, вот такая большая бутылка, да, что мне очень нравится здесь, так это цена-качество. То есть для нас, вот, страны СНГ, это очень такие доступные цены, ну, прямо приятные цены. И здесь 200 миллилитров, здесь можно, вернее, он предназначен для того, чтобы использовать его сразу после душа. Ну, так как его лицо – это тоже тело и тоже, входит, и тоже входит в это общее понимание, то мы его используем для кожи лица. Хочу вам показать вот такую бутылочку, зелененькую, симпатичную бутылку. Это хлорофилл. Вот хлорофил, я думаю, что многие из вас знакомы с хлорофилом, с пониманием, что такое хлорофил, его называют еще жидкой энергией. Он позволяет очистить организм от накопившихся токсинов. Он подщелачивает внутреннюю среду организма, что очень важно. Предотвращает размножение грибов, всяких микроорганизмов, которые нам не нужны. Связывает и устраняет тяжелые металлы. И поддерживает процесс регенерации и выздоровления. Вот, вот такие продукты. Вот такие продукты хотела хотела я вам рассказать, показать. Но есть еще вот такой э, витамин С, тоже в жидком виде, что очень важно. Э, здесь очень много продуктов в жидком виде, очень много. Э, это говорит о чем? О том, что они усваиваются намного лучше, э, чем вот если бы мы выпили таблеточку, то есть они сразу проходят в кровь, они усваиваются, причем усваиваются таким образом, состав подобран, что значит, идет синергизм такой, один продукт дополняет другой и усваивается не сразу все за один раз, а вот как бы постепенно, постепенно то, что организму нужно, все это ему постепенно выдается. Ну вот, собственно, то, что я вам хотела рассказать, может быть, у вас есть какие-то вопросы. Я желаю вам всем познакомиться с этой продукцией, тем более, что наша замечательная компания нам возвращает стопроцентный кэшбэк. Это тоже немаловажный фактор. Да, Валентиночка, спасибо огромное, возьму слово, вот именно потому, что я знакома с, с этой продукцией, да, именно потому, что как бы уже испробовали на себе, и буквально совсем недавно, когда у внука были, был разрыв связки сухожилия, да, Хилова, вот мы воспользовались именно этой продукцией, у нас в Киеве есть еще э, замечательный врач Марина Гурова, которая проконсультировала да. нас по, по этому продукту. Вот, э, ну, буквально, значит, э, одна бутылка гелауронки и э, простик. Есть такая добавка. Да, вот это, Да, два продукта, на котором мы вышли совершенно без всяких побочных эффектов и очень быстро, и, слава Богу, не прекращая ни единой тренировки хотя он футболист, и показано было два месяца просто отказаться от тренировок на врача. У нас были не, не, не, даже не просто тренировки, а серьезные даже игры. Вот. Поэтому я благодарна значит, компании, я благодарна вам, Валентина, что вы так подробно нас ознакомили, вернее, это у нас только первое знакомство с этой компанией. Вот я надеюсь, это у нас э, сотрудничество продолжится. Вы правильно сказали, что э, проект мастера жизни, предоставляя такую э, огромную площадку и объединяя на ней э, потребителей, э, производителей и продавцов, да, э, даже любой сетевой компании, вот, э, нам главное, чтобы наши люди имели... Здоровье, как моральное, так и физическое, развивались в направлении и интеллектуальном, и физическом, и строили, конечно, здоровое общество, в первую очередь в Украине, а дальше и со всеми теми людьми, которые русскоязычное население на просторах да. всего мира, да, кто присоединяется к нам благодаря интернету. Поэтому Масштабы нашего бизнеса никто предсказать не может. Мы в самом начале, и как вы видите, все самое лучшее собираем у нас на нашей платформе, на, нашей, на нашем проекте «Мастера жизни». Вот, поэтому рекомендую… Да, рекомендую ознакомиться. Можно найти в интернете, можете обратиться ко мне. У меня есть и сайт самой компании, да, и много о продукции можем поговорить. А Валентина провела у нас только ознакомительную встречу. Мы думаю, будем встречаться часто, как вы знаете, и по программе Расторопшей с Сергеем Резниченко и с Валентиной. Будем развивать. Это правильное направление оздоровления, да. Хотелось бы, конечно, это все делать с самого начала, вот рождения. Ну, во всяком случае, включимся в этот процесс на том этапе, на котором находимся. Слава Богу, у нас есть такая возможность сегодня. Спасибо, Валентина, огромное. Ребята, действительно, если есть какие-то вопросы, включайте а микрофончики, да. Не стесняйтесь. Продукции очень много, линеек много, обо всех как бы вот сразу за полчаса невозможно рассказать. Большое спасибо за проведенную презентацию, было все понятно, доступным языком. Я надеюсь, что люди поймут, что здоровье действительно важно и начнут пользоваться тем, что будет образ жизни. Спасибо. Благодарю. Да, хотела сказать большое спасибо, очень важная была информация о том, как производится, что это действительно натуральные рецепты, натуральные природы, натурального сырья, то есть это производит впечатление, конечно, хорошее очень, спасибо вам, Валентина. И конечно. вот такой у меня вопрос, а приблизительно, вот, например, на день и ночь, какой разбег цен? Приблизительно хотя бы средний уровень. Я не могу вам сказать, сейчас не готова. Это на сайте тогда посмотрите. Я поняла. Спасибо. Здесь еще и коллаген в жидком виде есть, с хондроитином, и там еще всякие добавки для суставов. Много продукции, много продукции. И по питанию, и для спортсменов, причем... Все продукты, они прошли, вот спортсмены, которые их употребляют, они могут это и во время соревнований употреблять, то есть это абсолютно безопасно. И веганы, которые так называемые, тоже могут употреблять. Там капсулы сделаны из хлорофилина. Поэтому вот тоже очень важно, потому что у нас сейчас очень много людей уже перестают кушать мясо как-то вот к здоровому питанию ближе становятся, поэтому вот все продукты можно употреблять.